Привет, ребят. Сегодня утром проснулся с мыслью о том, что хочу записать видео про переезд в Грузию. Потому что очень много людей хотят куда-то переехать из своей страны в другую. Вот. Как за пример я возьму Грузию, потому что я сам сюда переехал и я об этом буду сейчас вам рассказывать, как у меня это получилось и как я это называю. Это не иммигранство, это не с концами уехал, да, это не пора валить или там тому подобное. Мне в Украине достаточно хорошо жилась и в принципе было все комфортно сказать что я ощущал какой-то такой прямой дискомфорт такого не было потому что я работал удаленно и вообще в Кировограде были свои маленькие направления ну, там в чем я там занимался где я зарабатывал деньги как я проводил вообще досуг свой то есть достаточно все было размерено все было понятно чем я занимаюсь и с кем общаюсь, то есть круг общения, вот. И в принципе, как бы, меня все устраивало, мы, я не скажу, что нас вообще-то много не устраивало в Украине и в Кировограде, нет. Но где-то в голове мысль такая была, что я хочу жить у моря. Я себе с 2016 года, прям в начале года, писал такой в плане на год, ну, знаете, так, кто там составляет планы, кто не составляет. Ну, вот я составлял себе такие планы, желания, хотелки на целый год. И я такой один из пунктов писал, хочу лето провести у моря. И вот ну, у нас дети были маленькие, то Наташа была беременна. Просто не было возможности. А в 2018 году мы себе прям запланировали вот с апреля месяца у меня я там еще такой прошел там один такой психологический курс и я себя вот на это настроил что слушай короче вот я хочу это мне это, мне это нужно сделать вот. а как сделать уже другой вопрос в общем ну мне это нужно сделать конкретно вот я хочу это вот Какие у меня с приоритетов ну, во-первых я могу в принципе себе это позволить по времени потому что я был не привязан к месту грубо говоря к работе и сильно к именно к кировограду потому что что я занимался работой удаленно работал на амазоне то есть онлайн и в принципе как бы и что касается дохода то он был именно удаленный вот поэтому сказать о том что я там ходил на работу с утра до вечера нет и ну как бы вот это было такая ну конечно первый плюс а второй плюс то что мы хотели реально это вообще мы хотели и в принципе мы такие думаем а чё чё ну давай может попробуем как что надо сделать вот были некоторые дела которые связаны были с Кировоградом, вот и которые нужно было решить я как раз занимался в мае этим вопросом и в принципе как бы мы все вопросы свои позакрывали себя освободили и купили билеты в батуме почему в батуми выбрали потому что я выбирал то же, чтобы мы потянули по бюджету это первое второе почему потому что я слышал про грузию о том что здесь хорошие, хорошее идет такого развития страны вот, многие туда приезжают, люди многие довольны, кухня красивая, природа, вот. Я давно хотел, как бы, вот у меня, а я еще в мае, в мае взял интервью у Сергея Коломойцева, и как раз он приехал из Батуми, и такой он мне говорит, что, блин, нам так все понравилось, ну я взял, говорю, я обещаю, что я тоже поеду туда, да. Я стараюсь держать слово свое, и вот как раз меня еще это подтолкнуло, ну, как бы, я, в принципе, думал до интервью, куда, думаю, наверное, в Грузию, а кто был, вот Сергей был, думаю, а ну-ка поговорю с ним. Ну, и, в общем, в разговоре, как бы, так оно еще и получилось. Поэтому, э, вот мы собрались и поехали в Батуми, не переехали мы жить, мы не эмигрировали, мы ехали на лето, просто на лето к морю. И, переехав сюда... Я это уже пересказывал, но я так коротко. Значит, переехав сюда, просто я здесь зацепился, грубо говоря, тем, что мне больше по душе, да. То есть Amazon я оставил в сторонку, потому что на Амазоне э, там одна работа. Вот. А я занялся вот, от души делом своим. И в недвижимости. Я занимаюсь недвижимостью, аренда, продажей, управление недвижимостью. Здесь в Батуме. Вот. Это вот уже к концу лета я себе задавал вопросы, блин, что мне делать дальше, я, мне нравится это. Я здесь почувствовал, что мне это вообще по душе, я могу делать пользу людям и, соответственно, зарабатывать на этой пользе. Поэтому, блин, надо что-то думать. Я когда уехал в Украину, я просто с 3 недели сидел в Кировограде, и вот тогда у меня уже посетили мысли, что я здесь делаю, когда там... Э когда вот в Батуме, да, в недвижимости, мне прям вот это вот от души, прям вот перло, блин, надо ехать, надо просто ехать. Не переезжать, прям эмигрировать, а ехать, ну, во-первых, нужно зарабатывать деньги. У меня нет денег для инвестиций, чтобы получать какие-то доходы от инвестиций, да, вот. А нужно работать, и не просто работать, а, то есть я, я предприниматель с 2012 года, и в принципе работать на кого-то, как бы у меня всегда, как бы вот у меня в, в душе ⁇ еркало вот, ну я, я лучше сам, я сам лучше сам на себя, вот, и вот как раз вот здесь в Батуме, думаю, вот недвижимость, да, я могу там себя проявить сам для себя, то есть для себя я внутри честен, и я хочу это сделать, мне нужно ехать, вот, и я поехал, вот только потому что... Вот внутри меня звало что-то, что вот мне нужно ехать именно вот по недвижимости заниматься. Поэтому я осенью приехал уже в Батуми именно заниматься делом. Если бы это у меня дело такое было в Кировограде, когда вот от души, понимаете, вот от души вот нравится то, что ты делаешь, вот, вот конкретно нравится. От людей есть отдача, вот четко. Я бы остался в Украине однозначно, вообще не задумываясь. А когда вот я приезжаю... И смотрю вот в Украине, да, в Кировограде, что хожу по улице, мне просто нечем заниматься здесь. Вот я хожу, я вообще не могу себе найти просто применение. Не потому, что климат какой-то плохой вокруг. Ну вот, ну вот, ну не могу. Я три года занимался удаленно. Были до да маленькие дела в Кировограде. Но это не то. Вот просто не то. И вот в Батуме я почувствовал, что вот здесь я могу себя проявить, во-первых. Сам для себя могу сделать рост какой-то по недвижимости. Поэтому... Я приехал сюда осенью заниматься именно делами по недвижимости. А, вот. а что касается самого переезда, смотрите, вот какие мысли, да. Вот мне человек просто написал в комментариях сегодня ночью, что я вот хочу переехать в Грузию. У меня тоже были мысли, что я хочу переехать на Кипр. мы были на Кипре нам понравилось. Я хочу переехать в Италию. Мы были, мы были в Прибалтике. Мы тоже с Наташей классно в Прибалтике. Вот надо бы переехать в Прибалтику, да, там пожить какое-то время. А как, то есть для чего ехать просто? Вопрос, зачем? Вот здесь Батуми я себе ответил, зачем, потому что я хочу развивать в себе навыки вот, бизнеса, навыки общения именно в сфере недвижимости. Вот я себе это ответил, в принципе я сюда приехал и теперь приехала сюда за мной моя семья. Да, я некоторыми вещами пожертвовал, я два с половиной месяца жил тут сам, не видел детей, хотя для меня семья самая первая, на первом месте всегда, но вот этими вещами я пожертвовал все-таки ради для того, чтобы, знаете, вот я не могу дать детям больше, чем нужно дать сначала себе что-то, что-то нужно дать себе, а потом уже всем остальным. Вот. Я себе, я когда думал об этом, и мне Наташа, в принципе, тоже в этом очень поддержала, говорит, если тебе это нужно, езжай. Да? Мы тут сами справимся, в общем, едь однозначно, у нас с женой с этим вопросов не было. Но внутри я себе четко отвечал на вопрос, зачем мне это нужно. То есть я чувствовал в себе стержень уверенности, что реально вот в сфере недвижимости я себя чувствую очень комфортно, я могу заработать в этом деньги направления. И не просто заработать деньги, а, а, а мне комфортно вообще в этой среде общаться с этими людьми, которые занимаются также недвижимостью, которым нужна эта услуга. И вот а, у меня не стал ключ поворота вот, переезда в Батуми, в, в другую страну, как иммиграция. А это другое, это вот внутри вот этот вот был вопрос, что... А, Нужно ли мне это? Да, я хочу. А что это? То есть я четко понимала, что я буду делать здесь, в Батуме. Не просто я хочу уехать из Украины, потому что здесь у нас плохо, у нас здесь война, там коррупция и тому подобное. Нет, нет, нет. Не. Вопрос в том, что... Это уже вторые, второстепенные вопросы. А вопрос именно в том, что я четко понимала, зачем я еду. То есть мне нравится заниматься в Севере недвижимости именно в Батуме, потому что я прочувствовал это, понимаете? И вот ребята мне сегодня ночью написали... У меня и у меня видео есть пузырь пузыри недвижимости в Батуме, да? Про пузырь недвижимости в Батуме. Оно набрало, кстати, 25 тысяч просмотров. Я и не знал. Я сегодня утром открываю, смотрю, думаю, ничего себе, нормально люди смотрят. Я там много рассуждал про недвижимость. Я его как-то пересматривал. Думаю, блин, вообще, чего его люди смотрят это видео? Там столько воды. Как и здесь, наверное. Вот, но, э, но тему поднял интересную. Это многих интересует. И вот там человек написал, что я хочу переехать в Грузию. Я ему начал да, что-то рассказывать: что возьми, купили билет, протестируй. Просто протестирую переедь в эту страну. Поживи какое-то время. Не нужно рубать мосты, что вот все, я конкретно, я вот такого, я нацелился. Ты представляешь, ты себе, ты приезжаешь в Грузию, ты здесь столько минусов увидишь. Вот реально, вот я хожу по улицам в Батуми, У нас в Кировограде такого нет. В Батуме хоть и развивается, здесь больше денег, я не знаю, раз в 10, чем в Кировограде. Но здесь есть столько минусов. Это просто грязно на улицах, менталитет местных. Это другие люди, это если вот мы украинцы, да, у нас какое-то вот свое общение, там свое видение, здесь грузины, это другая среда, это по-другому все. И ты приезжаешь в их среду, и получается тебе нужно или с этим мириться и жить, или же не мириться и делать какие-то для себя выводы. Это, это не просто взять и переехать, как бы думаешь, о, там сладко, там круто, да, Та подожди. Приезжаю, вот я же вижу, люди переезжают сюда жить в Батуми, говорят, работы нету. Я говорю, как нету, блин, там да вокруг столько возможностей, вокруг столько. Люди не предприниматели, они просто ищут работу. Я их понимаю, что кто-то работал на корпорациях, кто-то работал менеджерами, да, люди хотят просто прийти в компанию в какую-то и просто, ну, заниматься каким-то делом, то, что им по душе, например, он маркетолог, вот он приходит в компанию, занимается там продвижением именно вот маркетинга компании, да, а тут никто мне платит деньги нормально. Он не может, он настроиться на работу, он приезжает. Как бы вот есть минусы, есть минусы. Именно для многих, для многих людей. Я для себя, вот когда задаю вопрос, я иммигрант я говорю нет. Я турист, я нет. Я просто сюда приехал заниматься делом, которое меня прет. Я в любой момент, ну я не собираюсь никуда уезжать сюда в Батуми потому что мне нравится здесь. Но в принципе меня ничего здесь не держит, что вот так вот четко вот конкретно, да, есть у меня обязательства, ребята, вопрос не про это, нет, нет сейчас это не, не про это, но именно что касается иммигранства. то есть э, сказать, что э, вот я приехал сюда, я переехал сюда жить, все, мне нужно получать ВНЖ, э, э, у нас в Украине плохо, мы сюда приехали, здесь лучшая страна для жизни и там тому подобное. Есть свои плюсы, есть свои минусы, но вот как у меня это произошло, то есть я не эмигрировал, я вот, если я увижу в другой стране, в какой-то, например, в Дубай, в США, я не знаю, э, в любой стране, в Европе где-то, что я могу там быть э, реально э, не то, что востребованным, а что я могу себя там проявить лучше, как человек, как сам для себя, я туда уеду. И меня здесь ничего не сможет удержать. Вопрос в другом, вопрос в том, что в данный момент, находясь здесь, я чувствую рост себя как личности. И я честен перед другими людьми. Я, меня никто не сможет упрекнуть, что я с кем-то нечестен, поступил там или еще чего-то. Возможно, есть какие-то неурядицы, но в, в целом я себя чувствую на сто процентов перед самим собой в первую очередь и также перед другими людьми. А что касается сферы недвижимости, поэтому вот я за то, что и моя жена считает, что мы не, не, что мы не эмигрировали. Мои дети сейчас пошли в садик. Они вот ходят третий день в садик. Нам комфортно, хороший садик, реально. Ну, хороший садик. Мы живем в нормальном районе, прямо у моря. Ходим, наслаждаемся жизнью, да. Это помогает море, горы, еда вкусная. Это все, конечно, способствует. И нам здесь комфортно. Я скажу, что вот здесь я себя даже, ну, прям э, чувствую как дома, грубо говоря. Потому что вот я-то как-то все так организовал вокруг себя, что, в принципе, я занимаюсь любимым делом, у меня сейчас здесь семья. Приезжают люди, которые со мной общаются которым нужна эта информация, которую я даю, я от них получаю какую-то информацию. Вот это вот круг общения у меня поменялся, э, то есть это другой круг общения, мне это интересно, это развитие. Вот все, все, все, чем бы я сейчас тут занимаюсь, мне просто прет. И я тебе с, себе задаю вопрос, мне нужно ВНЖ, она мне не нужна, зачем мне ВНЖ? Ну да, у нас есть там, но стал вопрос, там, вот в садике есть хороший государствен, государственный садик, для этого нужна просто там какая-то регистрация, нужно пройти какие-то государственные, там в общем-то подать в документы где-то в юстицию, там, чтобы тебя где-то зарегистрировали, или даже получить ВНЖ, но для, не для того, чтобы получить какие-то льготы для себя, там, вот в сфере э, там, кредитов, или там получения какого-то жилья, или там еще чего-то, не, а просто, чтобы вот там, вот пойти в хороший садик, который, который нам нужен, то есть у нас дети ходят в хороший садик, но есть, но ну, другой садик по, ну, государственный, там другая сфера, в общем, как бы нам мы, в принципе, думаем туда как-то перейти, но только для этого, не для того, чтобы вот мы прям эмигрировали, и все, и мы такие, все, мы эмигранты, и турист я, нет, я не турист, я просто свободный человек, который приехал сюда в Батуми заниматься тем, что его прет. Поэтому, ребята, если, если у вас очень похожая ситуация, если... Вы планируете или хотите куда-то поехать, возьмите, поедете, протестируйте просто, просто переедете в другую страну на какое-то время, поживите, попробуйте себя в чем-то проявить, то, что вам нравится. И потом, возможно, у вас такое же чувство внутри вот проснется, уверенности, что вам это нужно, и вы можете быть полезным в, этом, в этой сфере, да, и вы можете развиваться в этой сфере. Тогда, возможно, вам тоже стоит задуматься, переехать. Конечно, я не говорю о тех людях, у которых есть, например, инвестиционный какой-то капитал, когда вы просто инвестируете куда-то в какую-то страну, вы и, там грубо говоря, приезжаете как инвестор. Это другое мышление, я не знаю. Я просто я говорю именно, у кого похожая ситуация, когда, возможно, вы удаленчик, возможно, вы работаете удаленно. Попробуйте. Я многих ну, ребят вижу, кто приезжает сюда в Батуми, просто удаленно работают, сидят за компьютером, в общем, живут себе здесь. Это просто как бы вот, ну, себе так же работает, как у себя в стране, вот так и здесь работает. У очень просто. А вот что касается с, вот, сферы именно работы вот с людьми, да, с товарами, то э, просто попробуйте, поедете на месяц, на два. Не обязательно там э, купите назад билеты. Вот, попробуйте, приедьте просто как вам комфортно, некомфортно как вам вообще, кто ваш клиент, как вы будете жить тут, как вы организуете свой досуг. У меня волейбольщик, какой-то там спорт, общение. Мы постоянно где-то сейчас вот ездим, путешествуем с детками, с Наташей, где-то выезжаем там раз в неделю, может быть, два раза. По работе как-то так все активно, прикольно вот поэтому вот я вот сейчас вообще вот на двенадцатый год на девятнадцатый прям вообще огонь огонь столько дел которые хочется сделать и которые я вижу что где я буду в чем я буду их реализовывать да появляется неудача вот ну бывает ну, получается такое что там что-то не получается я имею ввиду ну не получается но я знаю что это точка роста там где не получается просто оно получится рано или поздно если это делать Поэтому вот так и с переездом, то есть вот, хотел короткое видео записать на 17 минут, ну извините, ребят, кто смотрел до конца, всем спасибо, в общем, просто пробуйте, я вам желаю, чтобы вы просто тестировали то, что вам хочется, протестируйте автомобиль, возьмите в автосалоне, протестируйте он, а потом думайте о покупке его, не обязательно его сразу покупать, пока.